Уважаемые коллеги, товарищи, друзья, граждане России, хочу вас всех поздравить с историческим событием. Вот столетие образования СССР и 350-летие со дня рождения Петра I, который заложило основу великой российской государственности, нас прибыло, мы восстанавливаем то, что случилось в 1991 году, когда предательски, вопреки воле народа, была разрушена великая советская держава. Я хочу поклониться мужеству всех, кто сражался за это на Донбассе, Запорожье и в Херсонской области. Хочу поклониться Захарченко, который возглавлял своих ребят, и с которыми мы вместе отрабатывали целый ряд операций. Хочу поблагодарить свою команду, которая все эти годы руководилась одним принципом, все для.. Наших друзей для русского мира и нашей победы Эта победа имеет исключительно важное значение Когда нам, американцы, англосаксы объявили войну И продолжают ее по всем фронтам и направлениям Сейчас принципиально важно не только принять юридические решения Но и защитить тот выбор, который сделан И наше Министерство обороны, верховно Главнокомандующий и все, кто отвечает за безопасность, должны понимать, что с следующего дня любой обстрел российских территорий приобретает уже качественный новый смысл. Я вчера посмотрел Блинкин, и вся эта публика, по сути дела, дали отмашку тем, кто захватил власть в Киеве, бандеровцам, нацистам и своим специалистам продолжать обстреливать российскую территорию. Мы должны должным образом ответить, чтобы неповадно было, и для этого есть все необходимое в наших вооруженных силах. Я считаю, что директива, которую дал наш президент защитить русский мир, избавить Европу от нацизма и диктата англосатского, которая изложена в связи с объявленной военно-политической операцией 24 февраля, должна быть полностью выполнена и должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Я родился под залпы орудий, которые освобождали Украину и Белоруссию. Мой дядя, старший брат отца, лежит похоронен в Белоруссии, а его другой брат Алексей лежит на Украине. Чтобы только отбить Донбасс, мы формировали миллионную Красную армию почти 30 тысяч орудий танков и самолетов. Чтобы освободить правобережную Украину от Киева до Карпат – мы сформировали двухмиллионную армию. Мы за это заплатили огромную цену. И я как человек, который воспитывался в послевоенной Орловщине, где почти 800 братских захоронений, где все народы великой советской державы ломали хребет фашистскому дверью впитал ненависть всему нацистскому, фашистскому, всему во многом, в том числе германскому подлому. Когда ко мне приезжали руководители из ГДР, они вдруг попали в день начала войны, я сказал, давайте я вам покажу фильм, что такое Орловско-Курская битва. Они с удовольствием согласились, я говорю, вы вначале подумаете, нет, мы посмотрим. После этого фильма целый час никто из них не встать, встать не мог, смотрели в пол и, говорит, мы даже не знали, какой ужас мы навели на вашей земле и сколько людей здесь полегло для того, чтобы избавиться от нацизма и фашизма. Я считаю, что все мы должны приложить сейчас невиданные усилия, чтобы остановить это новое на 6 причем оно открыто организовано американцами. Они даже обнаглели вчера с помощью своих военных средств. Все трубы, три трубы вывели из строя. Причем посмеются, кстати. Я читал в начале февраля и смотрел интервью Байдена, который прямо сказал, что мы обязательно пробьем эти трубы. Не надо удивляться, надо просто быть к этому готовым. Мы с первого дня, как только они стали бобить Донбас вместе, с Кобзоном создали широкое движение «Дети России» и «Детям Донбасса». Я хочу поклониться ее светлой памяти и всем, кто вместе помогал нам. Мы за эти годы приняли более 12 тысяч детей и организовали им здесь полноценный, достойный пионерский лагерь. Красная площадь, Крем, выставка достижений народного хозяйства, храм Христа Спасителя, места боев, где Белобородов объявлял вместе с Жуковым о московском наступлении, школа мастеров. Они за две недели проходили такую закалку интернационализмом и советским патриотизмом, что сегодня, а им уже многим по 20 лет, они в полный раз стали защищая и отстаивая русский мир». Мы вместе с Харитоном 10 тысяч людей водили в Феодосию в 2006 году, когда натовцы уже высадились и готовы были там основать свою базу. Мы за пять дней выдавили их оттуда, проявив волю и мужество. Впервые натовцы вынуждены были ретироваться назад. Вместе с нашей большой командой Мельником, Кашиным, Афониным, Новиковым, Советской. Мы организовывали мощный поход, когда пытались натовцы провести крупные учения у Волги под Нижним Новгородом с тяжелым оружием. Мы то же самое сделали в Ульяновске когда местный крупнейший аэропорт отдали как базу подскока. Мы не пустили туда натовцев, прекрасно понимая, чем это для нас заканчивается. Я еще раз хочу поблагодарить и нашу фракцию, и депутатов, и весь Левопатриотический союз, который тогда проделал колоссальную и крайне важную для всех работу. Мы с первого дня собирали туда конвои. На 80% обеспечивали продовольствием тех, кто сидел в окопах. И Кашин вместе с большой командой продолжает эту работу. Вдумайтесь, 101 конвой, 16 тысяч тонн, что крайне необходимо. И сейчас губернаторы проводят это весьма исправно. И русских в Ульяновске, и Кулычков у меня на Орловщине, и Коновалов в Хакасии, и Локоть в Новосибирске. Я считаю, что губернаторы должны взять под контроль операции по мобилизации. Я молодого нашего губернатора Таланта Кулачкова просто проинструктировал, как бы я сделал, потому что мне пришлось этим заниматься многие годы, включая гражданскую оборону. В три сита прошли первый набор, никого не обидели, никого не унизили, в основном добровольцы. Уже вчера прибыли на место сбора, экипируются, и они должны пройти очень качественную подготовку и боевое слажение. Мы считаем, что наш Союз Компартий активно борется. Признают, сегодня три спецназовцы помогали нам вывести Симоненко – которые разбомбили разрушили все, что можно было, только это Бендеровщина, спасали его непосредственно, переправив Белоруссию. Мы и сегодня делаем эту честную мужскую работу. Как ученый и геополитик я прекрасно понимаю, что после мюнхенской речи Путина, где он заявил, что русский мир – и наша воля, и наше желание быть свободными, независимыми будут обеспечены всем необходимым. Мы эту установку президента приняли и будем ее неуклонно выполнять. Но как политик и человек, и депутат я сознаю, что перед всеми нами исключительно трудная, тяжелая, крайне сложная задача с учетом финансово-экономического кризиса и огромных потерь, которые мы понесли. Вот только что мы с Коломейцем подводили итоги Сердюковщины, которая прошлась по всем структурам. Если бы мы тогда не остановили, у нас не было бы сегодня ненормальной военной медицины. У нас угробили последние военное училище, 55 их сожгли в, том, в тех преобразованиях. У нас бы вообще полностью была разрушена система мобилизации. Слава Богу, согласилась, но надо, надо добавлять к этому. Для нас сегодня исключительно важно, чтобы те, кто к нам пришел, поняли, что они вернулись в страну, которая побеждала под красным флагом победы. Многие не случайно его подняли на освобожденных территориях и понимали, что они вернулись в страну, которая для них, когда Советский Союз для них был гордостью. Поэтому готовясь столетию очередную встречи Кремля Кремле, я приглашаю всех вас начать эту нашу священную и прекрасную работу. Наша программа, программа развития, программа «Новый бюджет», «Новая целина», «Современная наука», «Супертехнологии» у вас на столе. Мы при формировании бюджета можем все сделать для того, чтобы эти статьи прошли, и будет действительно развитие бюджет будущего. Будущее будет при одном условии, если мы поймем, что без справедливости и дружбы у нас ее никогда не было и не будет. И в этой связи для нас принципиально важно сплотиться во имя достижения этих высших целей. Наша партия леопатриотические силы все сделает, чтобы те, кто вернулся на родину, почувствовали себя родными детьми и нашими самыми близкими родственниками.